Были ночи, были дни, оставались мы одни. Не пойму, как все случилось, но я, кажется, влюбилась. То краснела, то бледнела, я с тобою быть хотела. Все хотелось чтоб с одной ты ходил в кино со мной но подружка проболталась что с тобой тайком встречалась по щеке бежи слеза и скажу тебе День, день и ночь, не ночь Отгоняю мысли прочь Я не знаю, как мне быть И кто сможет мне помочь Я иду одна вдали Гаснут города огни Без тебя меня песной, но терпелась, надеждалась, я любовью ловозласть, но теперь я наконец-то будто снова родила. Все, не родила. Это родила. Все. Ого. Я, по-моему, влюбился. Вячеслав, ну прям уж вам. Спасибо большое.